Еще раз всем здравствуйте, дорогие друзья. В студии с вами Дмитрий Яриков. И еще хочу поговорить об одной особе. Зовут эту девушку или парня Алина Лескова. Если, конечно, это парень, то Алин Лесков, наверное, не могу сказать, кто на той стороне компьютера на страничке сидит но не, не особо важно. Не о том поговорим. А поговорим мы об ее мошеннических объявлениях. А, кстати говоря, нахожусь я сейчас на странице Максима Павлова, а, моего коллеги. А, значит, а, объявление следующее. «Кредит за час». Срочная помощь в оформлении кредита гражданам Российской Федерации и стран СНГ. С 18 лет кредитная история роли не играет. Сумма от 53 тысяч до двух с половиной миллионов рублей. Ставка 12 годовых, срок до 180 месяцев. Досрочное погашение. Оформление в течение часа, получение на банковскую карту. Работаем более чем с 40 банками Российской Федерации. Карты Visa Mastercard, Maestra без предоплат. Подробности в личных сообщениях. Слала она мне вот такие сообщения Алина Лескова. Статья 128.1 УК РФ. Не нужно врать. Сначала нужно доказать. Статья 306 УК РФ. Ложную информацию не стоит в общественном месте распространять. Потом она пишет Максиму: "О, разблокировался. Еще раз заблокировать или к решению придем". Это говорит человек, который э, пишет э, информацию о э, статьях Уголовного кодекса Российской Федерации. И честный бы человек не стал бы просто церемониться и писать сообщение, а просто бы подал в суд. Или рассказал руководству компании, на которой он работает, о том, что такой или такой человек мешает работать и э, клевещет на услуги э, такой-то компании. Мы сразу можем понять из переписки, что это мошенница или мошенник. А далее она пишет «Поверь, переблокирую. В том-то и дело, что разбираюсь» а не мошенничаю. Вот и посмотрим, кто чего стоит. Напишешь еще раз? Избавлюсь. Так что будь умнее, не лезь, без тебя разберемся, кто есть кто. Я не буду блокировать, я посмотрю. Посмотрим, кто есть кто, мошенник. Я больше инквизитор, и иначе бы ты не попал. Пиши дальше, мне только меньше работы, одного раза мало, я и второе тебе устрою. Сделай, не напрягайся, не пиши, делай. Вот такой вот странный человек. Уважаемая Алиса Лескова, уважаемая мошенница, если вам действительно мешает работать, не составляет труда вам обратиться с заявлением в полицию, прокуратуру или же даже суд. Всех благ. Если вы действительно работаете на какую-то компанию, предоставьте, пожалуйста, координаты этой компании. Мы проверим. И в случае чего, изменим свое решение. А пока, Алиса Лескова, вы просто мошенница. Кстати говоря, друзья, э, это однозначно мошенница. Почему? Потому что Максим проверил информацию по странице. Страница Алины Лесковой. Идентификатор ID 351-525-242 была создана 23.02.2016. Сегодня на календаре 26.02.2016. 1 час ночи 36 минут. То есть три дня назад эта страница была создана. Скорее всего для мошеннических действий. Пару раз обмануть, удалить страницу и создать новую. Так что Алина Лескова мошенница. Всего доброго, до свидания. Ссылочку также на страницу этой мошенницы ищите под видео. Пока.